Рядом с отелем Хилтоном. Огромная территория ташкент сити Это парк. Достаточно интересно посмотреть, что здесь. Пугать. Какие вот... здесь достаточно мило. Ну пойду внутрь, посмотрю, Вот ну, я внутрь Хилтона. Сейчас я посмотрю, что здесь вообще. Как... Так, вот. Эльчик. Дальнейшего увидеть вы увидите. Здесь такой лифтик, да? Лифт? Да. Ну, да. Здесь, конечно, Но в каком году построен? В 19 году. В декабре это... мы открылись три года ну да здесь конечно уже ясно что что это отель это... нет нет двадцатого этажа посмотрите сами нету это у нас это у нас угловой люкс и номер три угу. они вот так они со... Со... Соединенные. Соединенные. Да. В таких категорий у нас 46. В каждом номере есть у нас и душевая, и ванная. В стандартных номерах у нас 52 новые телевизоры. Угу. Извини, Ничего страшного. Мини-бар. А спиртный Куф машина. Есть? Да, есть. Да. Ну, нормально. Очень так, скажем, грамотно все сделано. и Не пожалели место бутылка, таточки, ну, понятно, пятерка, а, да, да, есть пятерка. Ладно, ну, очень... нравится. Необычный. Ну, то, что смотришь, конечно. И она сделана матом, чтобы обратить. Они оплачивают и э, бронируют именно президентские номера. А так, э, получается, у нас проживали... Э, все, не актеры, а певцы. Угу. Но они проживали у нас не в президентском номере, а проживали у нас в горском месте. Угу. Сколько квадратов и это Это у нас президентский номер. Именно в косительском селе. Размер комнаты 250 квадратных метров. Угу. Все президентские номера смотрят на парк угу. и разделяются на три зоны. Это гостиная, угу. обиденная зона с этой стороны и также спальная комната. У президентского номера есть комната для охраны либо для сопровождающего, он находится с правой стороны, которому угу. можно будет пройти. И с левой стороны имеется отдельно уборная для посетителей. Угу. мероприятий. Это у нас стандарт номер king, Она угу. с одной большой кроватью, 30 квадратных метров. Все те же самые удобства, как в номере twin, только здесь одна кровать и одна, один шкаф. 5, 5, 5, зум, 5, 5. Зум, да? Это вот в этой стороне, в этой стороне да. Поставим из одной стороны двунской части. Общем энергетику метров. Да, шириной двунцаймеров, payments. Эта первенства? Есть есть <связано> А какая стоимость поездка такая вишня, черешня допустим пробуют, да uh -huh. и ему например становится интересно, да, как это все вообще э, выращивают, да например uh -huh. И для таких вот наших гостей мы сейчас заводим такую программу, что э, при оплате допустим 20 долларов, да мы это uh -huh. все организовываем, то есть мы э, организовываем сейчас поездку, то место, где это все выращено uh -huh. и сами гости они видят, как это все проходит Эко, типа эко туризма, да? Типа да. Хорошо. Ну, Мурман, большое спасибо, спасибо за, очень за ваш отель, за гостеприимство. Очень красиво, спасибо, очень добротно. всегда на связи. Спасибо. Все, пишите, звоните. Мы рады. Я думаю, да, что привлечем <с мы больше еще клиентов таким. Дай бог, дай бог. Ладно, спасибо, всего доброго. посетил Хилтон. Смотрите сами, что там интересно будет останавливаться. Помажем. Ну так, в принципе, да. Отель добротный. В этом я лично увиделся.